Одна есть истина, одна, И имя ей не искажают годы. Когда и ты спишь чашу всю до дна, И жизнь твою мчат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 преподобном Лаврентии Черниговском, а святом, который уже прославлен в наше время. Сейчас его житие я прочту из книги современного православного писателя Дмитрия Орехова «Русские святые и подвижники 20-го столетия». Память святого Лаврентия отмечается 22 августа. Святой Лаврентий, в миру Лука Евсеевич Проскура родился в 1868 году в селе Карельском, близ маленького городка Коропа, Черниговской области. Его родители, Евсевий и Христина, были простые крестьяне. В семье было семеро детей. Лука один из младших. Однажды, будучи еще малышом, он, играя, надел на голову решето и стал бегать по двору. Внезапно зацепился за что-то и, неловко отступая детскими ножками назад, упал на поросенка. Да так неудачно, что на всю жизнь остался хромым. Мат часто болела. Рано ушел из жизни отец. Лука с детства привык к тяжелому труду. Он топил печь. Стирал, убирал, готовил, выпекал хлеб, ухаживал за коровой, пас лошадей. Уже с первых лет мальчик выделялся своими способностями. Он рано научился играть на скрипке. В сельской школе Лука был первый ученик, и учителя поручали ему обучать младших, что он охотно делал. В то время... Учащихся приучали петь в церкви. У мальчика был прекрасный голос. Он быстро усвоил и пение, и весь строй церковного богослужения. Уже в 12 лет с помощью приходского священника Лука разучивал песнопение со своим маленьким ученическим хором. В 14 он стал самостоятельным регентом. Лука был хромой, работать в полную силу в поле он не мог. Поэтому он выучился точать сапоги и портняжничать. Уже тогда он много молился. В 20 километрах от села Карильского находился Рыхловский пустынно-Николаевский монастырь. Обитель эту в 1666 году основал гетман Даниил на месте явления иконы святителя Николая Чудотворца. В монастыре было четыре храма. В самом большом, соборном, помещался чудотворный образ. Во время акафистов его медленно спускали вниз для поклонения богомольцев. Лука с детства полюбил бывать в Рыхловском монастыре. И когда он достиг совершеннолетия, будущее представлялось ему ясно. Монашество. Однако мать не хотела преждевременно отпускать от себя сына, и сын смирился. Но вот в глубокой старости умирает мать. 23-летний Лука, отказавшись от своей части наследства, уходит в Николаевский монастырь, где его зачисляют на послушание регента монастырского хора. Заштатная Рыхловская обитель располагалась среди оврагов, заросших густым лесом. До уездного городка Королевца отсюда было 40 верст. Луке нравилась уединенная жизнь маленького монастыря. Здесь он хотел остаться навсегда. Однако судьба ему повернулась иначе. В то время Черниговскую кафедру занимал владыка Антоний подвижник высокой духовной жизни. Он соблюдал обет нестяжательства, имел только две рясы, праздничную и повседневную. Способным регенте Рыхловского монастыря благодатный старец прозрел будущего угодника Божия. Когда в обитель пришла весть о переводе Луки в Троицкий монастырь города Чернигова, Лука много плакал и не хотел ехать. Но ночью в сонном видении ему явилась Божья Матерь и благословила его. Утром Лука отправился в путь. Рассказывают, что владык Антоний очень беспокоился, ожидая его. Братья и настоятель удивлялись такому странному попечению епископа о судьбе неизвестного молодого послушника. Всю Лука до да Лука, будто и людей больше нет, говорили они. — Э, подождите, — ответил архиерей, — это будет такой Лука, к которому все будут приходить за советом. Ну вот Лука прибыл в знаменитый Троицко-Ильинский монастырь, один из древнейших в России. Его основал еще в 1069 году святой Антоний Печерский. Епископ Антоний с радостью принял его и назначил послушание, обучать семинаристов. Войдя в главный собор монастыря, Лука узнал в чудотворной Ильинской иконе лик Божьей Матери и своего ночного видения. И потекли годы размеренной монастырской жизни. В Троицкой ильинской обители Лука был пострижен в мантию и получил имя Лаврентия. В 27 лет он был рукоположен в Иеромонахе, а потом и в Игуминой. Проходя послушание в монастыре, Лаврентий быстро возрастал духовно, и это не могло укрыться от окружавших его людей. Даже те иноки, которые по возрасту были много старше его, охотно шли к отцу Лаврентию за советом и поучением. Старец был великим подвижником Иисусовой молитвы. До революции отец Лаврентий трижды посещал знаменитый Афон. Довелось ему побывать и на святой земле. Он даже жил некоторое время в Иерусалиме, управляя патриаршим Хором. В праздник Святой Пасхи преподобный был в храме Воскресения и видел, как по молитве Иерусалимского патриарха на гробе Господнем чудесным образом самовозгораются лампады. Много лет спустя старец открыл схемонахине Екатерине что ему не пришлось зажигать свою свечу от лампад патриарха. Благодатный огонь сам сошел на его свечу. Уже в предреволюционные годы старец пользовался широкой известностью. Он помогал исповедующимся вспомнить давно позабытые грехи, предсказывал им будущее, исцелял. Архиепископ Черниговский Василий Богоявленский, священномученик. Говорил, что на старце почивает Дух Святой и что в Лаврентии подобен древним святым. В 1917 по 1925 годах преподобный, подражая первым русским инокам Антонию и Феодосию Печерским, копал пещеры на Булденной горе, неподалеку от Троицка Ильинского монастыря. Вместе с ним. Трудился игумен Алипий. Под началом старцев работали их духовные чады и богомольцы из окрестных сел. Вечером все молились в Троицком монастыре, ночами копали, а утром снова молились. В пещерах была устроена церковь во имя святого Георгия Победоносца. Ее осветил архиепископ Черниговский Пахомий Кедров. Иногда отец Лаврентий совершал литургию в пещерном храме. Когда повсюду стали закрываться церкви, старец сказал своим духовным детям, чтобы они берегли богослужебные книги. Они еще нужны будут. Еще будут и монастыри, и ахеереи, и все нужно будет. Преподобный на всех производил впечатление своим обликом, особенно глазами, сиявшими радостью и любовью. Волосы у него рано посидели, и были белы, как снег. Роста он был среднего, ходил всегда с палочкой. Старец был пострижен великую схему, но по смирению скрывал это и носил на голове простой клопук. Во время обновленческого раскола отец Лаврентий решительно стал на сторону патриарха Никона. Такой же была его позиция в отношении русской церкви за рубежом. «Архиереи и иереи, которые вошли в смуту, погубили множество православных душ», — говорил он. «Но многострадальная церковь наша выстояла в безбожном государстве. Ей честь и слава, и высшая похвала» наша страна постоянная уходит в раскол и ересь только недостойные милости и великие грешники Господь Иисус Христос создал одну церковь которую не одолеют и врата Адабы одна только церковь православная святая соборная и апостольская задолго до гитлеровского нашествия старец предсказывал большие бедствия для народа молился и плакал о том, что прольется много крови. Когда началась война, старец переехал в село Синявка под Черниговом. Все жители подходили под его благословение. В селе было много раненых, и старец посещал всех, утешал, крестил раны. По его молитвам раненые быстро шли на поправку. Старец говорил солдатам, что враг будет побежден, и они с победой вернутся домой. Преподобный Ваврентий Черниговский в те годы слезно молился с воздетыми к небу руками о спасении России. Одному своему духовному сыну, уходившему на войну, старец сказал, «С тобой всегда будет ангел-хранитель, который крылами будет со всех сторон прикрывать тебя от пуль». Позднее тот вспоминал, «Когда нас послали в бой, я ощутил в себе огромную силу. Вокруг обстрел, пули как дождь, а я ползу смело, таскаю раненых на пункт. Прошел всю войну и не получил ни одного ранения, даже ни одной царапины. После войны старец благословил Преосвященного Бориса ехать в Ленинград и ходатайствовать о возвращении мощей великого русского святого, святителя Феодосия Черниговского. Святитель Феодосий Черниговский был архиепископом Черниговским. Он прославился тем, что строил храмы, основывал монастыри, творил дела милосердия, боролся с польским католическим униатским влиянием. Когда тот уехал, старец ежедневно служил Акафиста святителю с молебными и преклоненными молитвами в которых участвовало множество народа. И чудо свершилось. Когда привезли мощи, отец Лаврентий воскликнул «Христос воскресе! Теперь святитель будет в нашем граде до скончания века, и весь град будет избавлен от глада». Лаврентий Черниговский был верным сыном святой Руси. Наши родные слова «Русь» и «Русский» говорил он. Нельзя забывать, что было крещение Руси, а не крещение Украины. Киев – это второй Иерусалим и мать русских городов. Киев без Великой России и в отдельности от России немыслим. Слово «окраина» – это позорное и унизительное слово. Нам узаконили слово «Украина» и украинцы, чтобы мы охотнее забыли свое название русских и оторвались от святой православной Руси. Он говорил, что в Киеве никогда не было патриархов, которые всегда жили только в Москве, предостерегал от самосвятской украинской группы и унии. Наместник Киева Печерской лавры, отец Кранит, как-то возразил батюшке, что униаты на Украине уже исчезли. Старец печально покачал головой. Сатанинской злобой они ополчаться против веры и церкви православной. Но ждет их позорный конец, а их последователи понесут небесную пару. То есть постоянно батюшка подчеркивал, что какие бы беды не постигали Русь и Русскую Православную Церковь, все равно Господь основал свою церковь, и никакие ворота адовые ее не одолеют. И в это трудное время он был опорой русскому народу, его молитвенникам, заступникам, и всегда призывал не терять веры и уповать на Господа. В следующем эфире мы продолжим разговор об этом дивном старце. Храни вас всех Господь его святыми молитвами.